Расположим рупоры друг напротив друга и поставим между ними металлический экран, состоящий из двух пластин. Сигнал не будет слышен. Раздвинем теперь пластины так, чтобы образовалась щель шириной 3 см. Передвигая приемник за экраном по дуге окружности, центр которой расположен на середине щели, можно обнаружить слева и справа от щели усиление и ослабление звука. Следовательно, происходит дифракция электромагнитных волн.